Прошла неделя, объем кристаллов на поверхности электролита вырос. Что интересно, что помещенная внутри электролита ткань, на которую мы планировали собирать взвеси, она тоже покрывается постепенно покрывается с кристаллами хлорида натрия. Вот если внимательно посмотреть. На поверхности на поверхности видны центры кристаллизации. Вот они маленькие центры кристаллизации. Из них вырастет такие же на поверхности такие же вырастут такие же кристаллы.